Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Катанжан арман Я врач-стоматолог, ординатор второго года по ортопедической стоматологии в Московском областном научно-клиническом исследовательском институте имени Владимирского. Сегодня я посетил курс Дмитрия Петердинова и остался очень доволен темой самой. Много узнал про сустав, много узнал, как его правильно лечить. Много информации есть в учебниках, но, к сожалению, никто толком не объясняет просто как это сделал сегодняшний вектор никто не может рассказать двух словах, скажем так, целый том какого-либо учебника в целом атмосфера была очень дружелюбная вектор ответил на все вопросы готов просто практиковать по данной теории и надеюсь, что будут еще новые какие-то курсы